Давай. Ну Ну что бы делать? У меня теперь такой... есть целое доказательство. Это потому что буду показывать, если ты не будешь выполнять мои просьбы. Это вообще, это просто трэш. Купец. Алиса! Синюю или красную жареобе. <свист> <свист> Что ты <свист> там такое увидела? Я одного человека сейчас прыгать хочу. Слушай, тут такая уродская фотография. Сейчас подожди покажу. Просто такая уродина изображена. Сейчас. Если ты сейчас там меня покажешь, я тебя убью. Вы не хочу никакой показать 3, 2, Вы, что, с ума сошли, что <смех> не, вы, <смех> ничего, вы ничего не, вы не изучали, Алис, ну смотри, одно лицо прям вообще <смех> просто Что вы совершили? Почему у вас рот красный? <смех> Я земляничку поела А такое ощущение, как будто вы кого-то убили и теперь облизываете его кровь Просто я возьму и выкину в окно Я в то окно пойду Выкину Или кто? И остались Отморожки на ножке Глянь это ее глаза! А что значит, если это Яна увидит? Не увидит. А что она сделает? Что мы сделаем, если мы у нее в комнате дохлую муху нашли? Это как надо за комнатой следить, чтобы тут дохлые мухи валялись?